Наша память – это монстр. Вы забываете? Она нет. Она все копит в себе. Она сохраняет все, что для вас. Она прячет это от вас. Она сама решает, когда изъять на вас все, что накопило. Вы думаете, вы имеете память? Нет, это она имеет вас.